Друзья, я тут собрался отбивную по-милански приготовить и мне там нужно несколько ингредиентов добавить я решил их приготовить дополнительно Первое, это панировочный сухарь собственно то, о чем я сегодня вам расскажу не покупайте панировочные сухари в магазине я конечно понимаю что производитель может беспокоиться за своего покупателя и так далее но мне мало верится в это и мне кажется хлеб там зачастую э, тот который не продали на сухари пустили или какие-то отходы производственные на сухари пускают я уже давно там не покупаю и вам не совет и сегодня я вам хочу показать как я делаю качественные панировочные сухари Используйте обязательно свежий хлеб. Если у вас хлеб там засох или там пролежал там несколько дней, не засох, да, но уже такой запах появляется неприятный, не надо его использовать. Скормите его рыбкам, в речку сбросьте, уточек покормите. А на сухари всегда используйте свежий хлеб. Не поленитесь, купите, раз сделайте, вам хватит надолго. нарезаем хлеб толстыми такими кусками берем большую сковородку разогреваем ее никакого масла, никаких там чесноков и так далее Не, это конечно можно, там это уже немножко другие рецепты, там ближе к тостам будет и я сейчас просто буду его жарить на сухой разогретой сковородке На оббивные мне панировочных сухарей нужно будет много, поэтому я вот почти всю булку хлеба израсходую. Сейчас мне нужно пережарить весь хлеб до золотистой корочки. Старайтесь, если будете повторять, старайтесь, чтобы, не было, чтобы он не чернел. Избавляйте огонь, если необходимо, может быть чуть-чуть больше времени понадобится. Чтобы черного не было, потому что в панировочном сухаре это не рекомендуется. Но когда будете жарить, вам может показаться, что внутри хлеб будет сырой. На сухаре он не пойдет. Пойдет, я вас уверяю. Потому что далее этот хлеб будет измельчаться в блендере. И пока он будет измельчаться, все, что там не дожарилось, оно дойдет. И вот пока он горячий, сейчас он такой очень горячий, в этот момент он тоже досыхает очень быстро. Вот такой рецепт. Не ленитесь. Раз там 10-15 минут своего времени, сухаря вам хватит надолго. Пахнет он чудесно, потому что сделан из свежего хлеба. А дальше я уже буду готовить итальянский соус песто. Но это уже будет в следующем ролике.